всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новое приложение для заработка денег называется defi а данное приложение напоминает э, такое проект как эсом эсом до сих пор работает я вам в конце видео покажу просто я уже видео обзоры не снимаю ну я там считаю что я неплохо заработал там за месяц удваиваешь свой депозит то же самое и здесь так само можно зарабатывать только здесь можно не только USDT зарабатывать, но ну и криптовалюту биткоин. Также в конце видео покажу, что на, этом, на этой платформе есть трафик. Здесь англоязычная аудитория. Это не которая которые там работают по месяцу, полтора, а потом скамятся. Такие платформы они работают по полгода, 7 месяцев, 8. Просто некоторые люди они не понимают, что вот именно вот в таких вот платформах можно зарабатывать деньги. Вот Ньюман Валет он работал 7 месяцев. 7 месяцев там можно было просто, я не знаю, заработать со 100 долларов, поработать по сложному проценту 3-4 месяца, поднять 1000 долларов. Понимаете, это нормальная сумма и все, вывели и забыли. Именно если вы будете работать по сложному проценту. Также вот и в этом приложении вот и так само можно работать по сложному проценту либо же поработать он эсэми, сколько данные платформы будут работать, знает только администрация, но когда я вот начал интересоваться данными платформами, я спрашивал у ребят, они вот находили здесь, может даже одна та самая администрация, только по-разному называют платформы, здесь вот находили кошельки по 6 миллионов долларов, по 7 миллионов, по 10, даже по 15 есть миллионов долларов есть здесь кошельки. Так что здесь вот вот таких вот платформах деньги есть. Чтобы здесь начать зарабатывать, нужно пройти регистрацию. Она не сложная, Думаю, каждый из вас разберется. Далее вот нажимаем в левом углу сверху на квадратик. И здесь вот есть кнопочка арбитраж. Американский доллар. Вот, арбитраж, да, здесь можно сделать на 3 часа доходность будет 0,13, либо же на 6 часов. Я вот выберу себе сейчас на 3 часа. Здесь с компьютера неудобно снимать, потому что оно увеличено. Я решил вот снять с телефона. Хотя мне с телефона снимать не очень удобно. У меня вот есть 50 долларов. Было 50 долларов. Я сейчас поставлю 50 долларов. Нажимаем вот сейчас и подтверждать. Итак, успешно заказано. Через 3 часа. Я эти 50 долларов смогу просто вывести, немного заработать и вывести. А могу пойти дальше и еще больше здесь заработать. Также вот здесь есть видео от самой компании, от самой платформы. И здесь есть еще вот майнинг биткоина, добыча называется. Здесь мы можем арендовать майнер на день, вот 50 долларов, на 7 дней 100 долларов на семь дней 100 долларов на 15 дней вот можем арендовать на 30 дней ну и так далее также вот здесь есть видео обзор все на на английском языке есть еще здесь вот моя команда трехуровневая партнерская программа она здесь получается Первый уровень 15%, второй уровень 10% и третий уровень 5%. У меня даже вот один здесь пользователь есть. Здесь будет ваша партнерская ссылка, там где делиться. вот Копируете ее, раздаете друзьям партнерам и зарабатываете на партнерской программе. Партнерскую ссылку можно взять, когда вы зайдете именно с телефона. С компьютера она не берется. Ну Здесь вот есть настройки. Здесь мы можем выбрать язык, уведомление и поставить факторную аутентификацию. В общем, друзья, вот такое приложение, это копия приложения SM, она новая. Сейчас я перейду на компьютер, вам покажу трафик и так само покажу вам SM, что он работает. Итак, вот я на компьютере открыл свою учетную запись. Вот моя сделка, полтора часа уже прошло. Также я здесь пробовал ставить майнинг, сейчас я вам покажу. Мой счет на майнил я вот здесь получается 1 доллар в биткоине также могу вам показать вот э, трафик еще раз здесь вот филадельфия почти 80 к э, видим что данный проект он свежий ну, буквально месяц отработал вот сам также вот мои сделки также здесь трафик есть я здесь основной депозит вывел и вот разгоняю, можно сказать, э, с 5 долларов. Ну, как-то так, друзья. Кому данные проекты интересны, все ссылки будут в описании. Всем желаю хорошего дня и всем пока.